здравствуйте мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю сегодня в выпуске кбк в отчетности 2022 новые ответы по е.н.с. кредитные каникулы продолжение вычет из УСН и ПСН, налоговый прогноз кбк в отчетности 2022 какие кбк указывать в отчетность за 2022 год, действующие в 2022 году или с 2023 года. Официальных разъяснений по этому вопросу нет. В связи с введением по страховым взносам новых КБК за периоды до 2023 года в РСВ за 2022 год, в общем случае целесообразно указывать их. В шесть НДФЛ за 2022 год особой проблемы с указанием КБК нет, так как коды по НДФЛ в отношении большинства доходов не изменились, в частности по зарплате. Новые ответы по ЕНС. На сайте налоговой службы в разделе «Часто задаваемые вопросы» тематика «Единый налоговый счет» появились новые разъяснения. О завершении процесса актуализации сведений 2022 года, формирующих сталь ЕНС на 1 января 2023 года, в связи с чем целесообразно проверить заветный кошелек. О судьбе платежей, которые были произведены в этом году по прежним реквизитам. Не переживайте, они никуда не пропали. О расчете пени при представлении в 2023 году декларации, срок сдачи которых истек до 31 декабря 2022 года. Кредитные каникулы. Продолжение. Центробанк обновил на своем сайте актуальные вопросы по кредитным каникулам. Напомним, гражданам при наличии ряда условий, а также предпринимателям и компаниям малого и среднего бизнеса из ряда отраслей продлили право на обращение за отсрочкой по кредиту. Речь идет о каникулах, которые не связаны с мобилизацией. Обратиться за ними разрешили до 31 марта 2023 года. Ранее этот срок был до 30 сентября 2022 года. Вычет из ОСН и ПСН. Контролирующие ведомства разъяснили, как уменьшить ОСН и налог при ПСН на фиксированные страховые взносы за 2022 и 2023 годы, Трудности возникли в связи с введением механизма ЕНС, поскольку теперь уплату, в том числе в счет будущих периодов, сложно привязать к конкретному периоду и исполнению конкретной обязанности. Особенности будут у тех, кто платит взносы досрочно в документальном оформлении такого права на вычет. Налоговый прогноз. До 28 февраля продлится четвертый этап добровольного декларирования зарубежных активов. На четвертом этапе амнистии капитала расширен перечень финансовых активов, которые могут быть задекларированы. Теперь к этому перечню добавились наличные денежные средства, производные финансовые инструменты, права требования из договора страхования. Налоговая служба рекомендует подавать заявление на возврат НДФЛ в составе налоговой декларации 3 НДФЛ в избежании получения отказов в связи с отсутствием положительного сальда ЕНС. Если заявление не подано в составе декларации, то нужно дождаться окончания камеральной проверки и затем подать заявление о возврате положительного сальда. В Государственную Думу поступил проект Федерального закона о деофшоризации. Он передает под управление государства все зарегистрированные в офшорных зонах активы, расположенные на территории России, и предоставляет собственникам полгода на их перерегистрацию в России. В отсутствие перерегистрации активы конфискуются в собственность России как бесхозное имущество. Приглашаем вас на очередной вебинар, который состоится 8 февраля. Тема вебинара –